самостоятельно отключится, то подключение к серверу происходит целую вечность и так далее. Именно поэтому хочу показать вам фишку, благодаря которой VPN и прочие подобные приложения больше не понадобятся. Для настройки новой геопозиции на iPhone нам понадобится компьютер, хоть на Винде, хоть на MacOS и приложение iMoveGo. Скачиваем программу по ссылке из описания к этому ролику, это бесплатно, устанавливаем ее и подключаем телефон к компьютеру. Соглашаемся со всеми условиями, после чего запускается процесс установки связи между компьютером и телефоном. Дальше начинается самое интересное. Теперь нам необходимо выбрать любую точку земного шара, чтобы установить новую геопозицию на наш iPhone. К примеру, возьму Каир, Египет. Все, что теперь остается сделать, нажать заветную кнопку Move и в считанные секунды устройство тут же переносится по выбранным координатам. Теперь iPhone и вправду думает, что на данный момент мы находимся в Каире. Самое интересное, что абсолютно все сервисы гаджета отображают фейковую геолокацию как настоящую, будь то местоположение в WhatsApp, Яндекс.Навигатор, стандартных картах Apple Maps и так далее. А самое крутое, что таким образом мы обходим все ограничения, как при помощи тех же VPN-сервисов, но при этом получаем максимально стабильное интернет-соединение даже без потери скорости. Сказать, что он меня удивил, значит ничего не сказать. Если отключить устройство от компьютера, функция подмены локации будет работать и дальше. Однако, если вы вдоволь наигрались с этой возможностью и хотите восстановить настоящее местоположение, достаточно перезагрузить ваш iPhone. Данная опция работает и в развлекательных целях, поэтому имейте это в виду. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео и делиться им со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Пусть они тоже узнают еще больше интересной и полезной информации из мира Apple и технологий. Меня зовут Артем и до встречи в следующих видео. Пока-пока!